Стать мамой – самое счастливое событие в жизни каждой женщины. Но какой бы ни была счастливая мама, держа у себя на руках главный подарок своей жизни, своего малыша, часто бывает, что радости материнства могут омрачиться при виде своего отражения в зеркале. Ведь беременность, роды, кормление грудью, сотни бессонных ночей не проходят бесследно на нашем лице и теле. Но все поправимо. Сегодня у мам, благодаря современным техникам пластической хирургии, есть уникальная возможность вернуть былую красоту лица и тела всего за одну операцию. Мама-пластика – это комплекс восстановительных операций женщины, затрагивающий те части тела, которые претерпевают наибольших изменений во время беременности, родов и кормления грудью. Какие же самые частые операции выполняются в этом комплексе? Что касается груди, здесь можно увеличить размер с помощью установки имплантов, выполнить уменьшающую мамопластику, подтяжку груди, скорректировать асимметрию молочных желез, уменьшить размер орел. Если мы говорим о животе, то здесь возможно выполнить абдоминопластику с ушиванием прямых мышц живота и пластикой попочного кольца, скорректировать рубец после кесарево сечения, выполнить нанофетграфтинг растяжек на животе. В интимной зоне мы сможем скорректировать рубцы после эпизиотомии, выполнить пластику мышц влагалища, уменьшающую пластику малых половых губ. Контуры тела мы сможем скорректировать с помощью липосакции, либо подтяжки бедер, например. А скрыть следы бессонных ночей на лице возможно с помощью операции блефоропластика, где мы можем убрать мешки под глазами. Планировать мамопластику лучше через 6 месяцев после родов. Но если вы кормите грудью, то должно пройти не менее чем 3 месяца после окончания лактации при условии нормального уровня пролактина. Главное и очень большое преимущество мамопластики это возможность выполнить несколько операций на разных зонах нашего тела, позволяющих одним реабилитационным периодом восстановиться после данного комплекса. Реабилитационный период в среднем занимает 3-4 недели после такого комплекса операций. Что лучше для вас и какой наиболее подходящий комплекс «Мама» пластики подойдет вам мы сможем решить на консультации, услышав все ваши пожелания. Ведь мама должна ощущать не только все радости материнства, но и чувствовать себя счастливой, глядя на свое отражение в зеркале.